Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Воскресенье 11 часов и я, как всегда, с вами в прямом эфире, профессор Пучков. Мы сейчас пробовали сделать прямой эфир с аккаунта Юлии Чебыдаревой, вот, но почему-то картинка зависает у нас, да, и, так сказать, технически эта сложность создала определенные сложности и не получилось нам подсоединиться. Вот, мы сейчас попробуем это сделать через мой аккаунт, да, то есть он будет основным, и вы будете в данной ситуации видеть. Сейчас, если они присоединятся к мне мне. Вот, это Яна Каменская, врач-апошер-гинеколог клиники Эстелаб и Юлия Юрьевна Чеботарева, это руководитель клиники Эстелаб, то есть это непосредственно косметолог, тот, который занимается всеми восстановительными процедурами. И хотелось нам сегодня проговорить с вами о симультанных а, оперативных вмешательствах в хирургии, в гинекологии, в пластической хирургии и как раз, а, так сказать, подсоединил я этих специалистов, которые заним непосредственно восстановлением а, послеоперативного вмешательства, как а, мягких тканей и покровов, если мы с вами говорим о брюшной стенке и молочной железе, то есть пластических операций в этой зоне, да, и интимной зоне, если мы с вами говорим об операциях по поводу пролапса генитального, да, или каких-то оперативных вмешательствах на а, промежности. Вот. Вот я смотрю, что как раз Юлия Юрьевна к нам уже присоединяется я прошу ее сейчас, если возможность есть, сделать запрос вот, на участие в прямом эфире, и я ей дам ответ, я уже вижу, что она присоединилась. Но, к сожалению, технические особенности бывают у нас всегда, то есть где-то что-то со связью, где-то еще какие-то вещи, тем более, что сейчас... Не просто через Инстаграм проводить, мы все знаем, то есть надо на территории РФ включать ВПН, вот у всех ВПНы разные, у кого-то работают, у кого нет, поэтому простите нас, но мы всегда со своей стороны хотим быть на связи с вами, вот доносить до вас какие-то наши новые идеи, мысли, методики, они все направлены на улучшение вашего здоровья и на улучшение наших результатов. Сейчас ждем, ждем, я от Юлии жду, так сказать, на запрос, чтобы я дал ответ, и мы, их, и мы их увидим. Пока мы ждем, наверное, я, может быть, несколько слов хирургических расскажу. Так вот, так сказать, запрос уже у нас получен, сейчас попробуем. Так, так, так, так, так. Да, видимо, что-то со связи. Так, это, вот. Сейчас. Пробуем еще раз. Наверное, на том конце все-таки со связью что-то у вас, Юлия. Вот. То, что я увидел ваш запрос, я его принял, и он у меня куда-то выскочил. То же самое, что вы, видимо, видели меня, когда я присоединялся к вам на ваш аккаунт, и тоже у нас ничего не получалось. Если можно, повторите еще раз запрос, попробуем еще раз. Потому что пока у нас технологически это не получается, не получается. Значит, я много раз говорил вам и рассказывал о симультанных так, да, не может присоединиться. Юлия у нас не может присоединиться, пишет мне. Вот, давайте пробовать еще раз, пробовать, пробовать и пробовать. Что-то, видимо, со связью, То, что у меня со связью все хорошо. И если зависает прямой эфир, вы сейчас, те люди, которые уже присоединились ко мне и смотрят нас, напишите как связь, то есть как звук и как изображение, если зависание картинки или нет. Вот, и если зависание картинки нет, значит у нас будут проблемы именно, так сказать, со связью на том конце. Так, так, с Каменской, хорошо. О, видите? Значит, это была проблема с аккаунтом Юли с вашим, да? Да, я думаю, да. что да, У меня мегафон, а у тебя какой провайдер? Йота на правах рекламы. Ну, тюка, ну ладно, на правах рекламы Йота. Да, но у меня наш, наш российский МТС, поэтому ну все, слава богу, хорошо, мы все-таки да. побороли эти все технические проблемы. Я уже, я уже немного видел ваши вводные все слова, да, то, о чем вы говорили, но, к сожалению, не смог присоединиться. Я очень рад, что мы вместе, вот что у нас еще сегодня. И Яна Константиновна, да, вместе подружно. с нами работает, да. Значит, уже озвучил тему, и вы со своей стороны на своем аккаунте озвучили нашу тему. Это симультанные лапароскопические оперативное вмешательства и открытые оперативные вмешательства, как в хирургии, гинекологии, пластической хирургии, так сказать. И самое главное, то есть, мы сделаем основной аспект, потому что мы много и я много рассказывал про оперативные вмешательства: что можно одновременно делать лапароскопию, одновременно открытый, одновременно лапароскопические оперативные вмешательства на гинекологии, на хирургии, одновременно реконструктивные пластические вмешательства на очной железе, на лице, на брюшной стенке, на промежность То есть все это можно сочетать и делать. Главное, чтобы это были хорошие специалисты, хорошее обезболивание, хорошая клиника, и чтобы общая длительность оперативного вмешательства, но ну, не превышала каких-то там критических цифр. пациенты переносят как правило, эти оперативные вмешательства хорошо. Вот, и а, мы всегда идем навстречу, если пациент хочет решить несколько проблем сразу, потому что это одна анестезия, одна госпитализация, одни сроки Реабилитация, естественно, это не три 3-4 оперативных вмешательства, и из жизни это очень много занимает времени, плюс и обследование нужно проходить, еще что-то. Поэтому мы всегда вместе все пытаемся сделать сразу по возможности, да, по этапности. Естественно, что разумно, не, вот, не просто из-за прихоти пациента, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вы мне это обязательно сделаете. Потому что прежде всего это медицинские показания, эстетические показания, возможности анестезиологического пособия, да, то есть мы много на эту тему говорили. Поэтому, чтобы у наших а, слушателей сложилось четкое хорошее впечатление, что можно одновременно делать много всевозможных оперативных вмешательств на разных зонах, и самое главное, помимо здоровья, мы об этом говорили, да, решать и эстетические, косметические хорошие проблемы. Теперь я возвращаюсь к тому, к нашей центральной теме сегодняшнего эфира, да, то есть у нас речь идет о чем? О реабилитации после этих оперативных вмешательств. Это как раз то, чем вы занимаетесь. И есть большое количество процедур и различных стыковочных моментов, которые мы уже вот с Юлией обсуждали. Этот эфир у нас был, наверное, где-то полгода назад примерно. да И очень хороший резонанс в этом плане был. То есть в какие сроки и какие процедуры есть смысл делать перед оперативным вмешательством? Какие процедуры неэффективны, да если мы... Раз... Бираем сейчас с вами в принципе две основные проблемы: то есть, это диастаз, передняя брюшная стенки и оперативное вмешательство при диастазе, да, сказать, какие процедуры мы можем делать перед оперативным вмешательством, и есть ли целесообразность в них, да? и какие процедуры можно и, и нужно делать обязательно после оперативно мешать, чтобы сделать эту зону более идеальной, комфортной, мягкой, косметически оправданной, так сказать, и прочее. И вторая тема, это, наверное, будет лечение генитального пролапса, где у нас обязательно есть промежественный этап, где мы оперируем в этой зоне, и, как правило, всегда там есть и отек, и деформация определенные, и потому что и как раз ваша деятельность и ваша специальность помогает нам преодолеть многие дискомфорт в этой зоне для пациентов, вот, и сделать опять же результаты более лучше и плюс интимной хирургии до да, которые может быть в различном в сочетании и отдельно с хирургией и отдельно с хирургией пролапса вот плюс интимной хирургии это хирургии как таковая разрезы и ушивание тканей и это сейчас огромное количество иных методик да и липофилинги и всевозможные значит там введение лекарственных средств да это как раз вы на эту тему сейчас и Расскажите все. Я вот просто немножко обозначил, насколько это широкая тема на самом деле. Я думаю, что может быть этот прямой эфир, он будет ну, каким-то может быть вводным, я не знаю, у нас первым прямым эфиром, может быть мы это два-три раза вместе с вами сделаем, потому что навряд ли мы все охватим с вами одновременно. А вопросов таких ну, точечных, да, так сказать, профессиональных, наверняка пациенты будут задавать. И мне уже задавали, сейчас перед прямым эфиром писали, и вам, я думаю, наверняка задавали. Вот ну, вот я такую вводную часть сделал, и теперь мне хочется очень быстрее передать слово вам, вот, чтобы вы уже начали рассказывать в контексте в этом и пояснять, что... Какие методики и что у нас есть, чем мы можем помочь нашим тканям да, перед оперативным вмешательством, чтобы это сделать лучше. Да? Ну и самое главное, что мы сможем сделать потом. Ну, я думаю, что, может быть, мы начнем с более простого, да, так сказать, с диастаза прямых мышц то есть, вот в этой ситуации. Вам слово. Да, спасибо большое, Константин Викторович. А то я зуркеру, власть. Да, да. Я думаю, что действительно все, мы не сможем осветить все абсолютно темы в этом прямом эфире, иначе мы тут будем до вечера занимать ваше время. Но так как у нас есть конкретные вопросы, действительно очень интересно, и давайте мы будем... В таком разрезе ответ, вопрос-ответ вести. Давайте, да, да, да, да, да. Если, если конкретика есть, это я думаю, для пациентов будет самое оптимальное, без, так, так сказать, этой прелюдий больших. Да. да, действительно, этот вопрос часто задача: то есть, какая реабилитация будет после диастаза? Если он ушивается хирургическим путем, то есть, либо эндоскопическим путем. Ну, здесь, конечно, больше к Константину Викторовичу вопрос. Но я коротко отвечу, да. Значит, да. у нас есть несколько методик лечения... Вот, то есть, самая первая была и самая ранняя, да, она применялась там уже 80 лет, это разрез, так сказать, вертикальной длиной сантиметров 20, рассекается кожа, подкожная клетчатка, вскрывается влагалище прямых мышц, ушивается хирургически и закрывается рана, да? понятно, что это не устраивает пациентку и косметически, и мы имеем шов неприятный, вот, и далее это долгая реабилитация, где-то полтора-два месяца, это и болевой синдром, и развитие возможной грыжи в этом месте после оперативного вмешательства. Далее мы сузили этот разрез с 20 сантиметров до 5 околоумбиликальной области, отсепаровывали, как это при обдоминопластике а, делается переднюю поверхность апоневроза, тоже вскрывали влагалище мышц, укладывали сетчатый имплант, ушивали, вот, все вроде бы получалось у нас хорошо, но единственный минус был в том, что вот эта отсипаровка, круговая, большая ткани подкожной клетчатки, не всегда идеально ровный был живот в этом месте потом. Да? То есть все равно какая-то деформация под кожей была. И все-таки сроки реабилитации в данной ситуации, опять же, они высокие. Далее появилась технология лапароскопии. Она близка к лечению послеоперационных вентральных грыж. То есть укладывается сетчатый имплант на эту зону диастаза со стороны живота, фиксируется, да, но минус этой методики опять в том, что не ликвидируется диастаз как таковой, то есть не ушиваются эти мышцы, не ставятся они в правильный вектор, вот, а просто эта зона укрепляется сечечным имплантом. И тем самым мы при но, условно говоря, профилактируем э, увеличение размеров теостаза, да, но мы его не ликвидируем. То есть брюшная стенка эстетически не становится лучше. Поэтому мы разработали методику, запатентовали ее в свое время. Я уже применяю ее более четырех лет, вот эту авторскую методику. То есть мы лапароскопически через три прокольчика в зоне Пекини, внизу. То есть это для хирурга более-менее хороший, удобный вектор для ушивания. Заходим косметически очень оправданно в живот, дальше ушиваем эти прямые мышцы. То есть мы вот из такого вектора их переводим в прямой, как положено, чтобы они сокращались. И при сокращении живота у нас боли уплощался и становился более ровным. Ушиваем эти завлагалищи мышцы, сделаем правильную реконструкцию передней брюшной стенки. И уже маленький сетчатый имплант накладываем на эту зону. Он двухслойный, с одной стороны как Тефали в с другой стороны в 3D. Покрытие, вот, и он именно его роль профилактирует рецидив в дальнейшем. То есть женщина может после этого оперативного вмешательства сколько угодно беременеть, рожать сама, заниматься спортом, двигательной активностью. Да, то есть как бы активно себя вести, не думая о том, что эти швы могут разойтись. То есть вот эта методика, она как раз позволяет и косметически правильно все сделать, и реконструкцию сделать в брюшной стенки, и профилактировать в дальнейшем отсутствие рецидива. Пациент встает, ходит на следующий день. Есть небольшой болевой синдром, который 2-3 дня у пациентки есть, потому что мышцы все-таки сводятся, и мы всегда вспоминаем о том, что эти мышцы нужны и при чихании, и при смехе, и при кашле. Да? То есть любая, так сказать, оказывается, деятельность наша связана с работой прямых мышц живота. Буквально на это самое, второй, на третий день пациент выписывается домой, на седьмые сутки на контрольный осмотр. Единственное ограничение, мы просим все-таки в даже ходить два месяца, и два месяца ограничить физическую нагрузку. Нам нужно, чтобы имплант по всей своей поверхности, так сказать, прирост к передней брюшной стенки после этого можно делать все, что угодно, и никаких проблем с этой зоной не будет. И вот как раз вот в этом, так сказать, время, да, может быть подключение как раз процедур ваших. То есть, с одной стороны, Наше хирургическое вмешательство работает только на брюшной стенке, мы не работаем с кожей. Мы работаем с подкожной клетчаткой, а какие-то проблемы у женщин в этом плане могут быть. И они, как правило, встречаются. И это именно ваше как раз поле деятельности, где вам нужно заниматься. Если это есть выраженный птоз с увеличением подкожно-жировой клетчатки, то можно хирургически кстати, сочетать с абдоминопластикой. Если показания для этого есть, да, или какое то сограниченный или это самое, липосакция, опять же, если показания есть, но если показания нет, то все остальное вдается в ваши руки и вы уже, так сказать, своими методиками можете сделать коррекцию тонуса кожи, да, увеличение там, коллагена, я не знаю, так сказать, еще что-то. Это вот как раз вы бы и рассказали об этом, вот, что в данной ситуации чем вы можете помочь пациентам. Да, спасибо Константин Викторович, на самом деле я лично была два года назад пациентом. Константин Викторович, спасибо вам большое, так как после родов. А, действительно, после первых двух не было диастаза, после чего он появился, потому что а, Машенька у меня родилась весом 4,5 килограмма. Большой плохой. да Серьезный а, ребенок, хотя самый маленький оказался сейчас такая миниатюрная девочка, почему она 4,5 килограмма родилась, непонятно. А, но а, дело не в этом, а в том, что, конечно же, очень долго я думала, какой способ выбрать, так как мы Часто в нашей клинике реабилитируем пациентов именно после, с наружным доступом. И ну, здесь не все зависит от хирурга абсолютно. Здесь конечно, это инженерное и рубцевание. И порой рубцы очень долго мы реабилитируем. И привести в абсолютно незаметное состояние порой не удается. Ну, иногда они и состоятельно и а, становятся практически визуализирующиеся, но а, даже при, применив все методики, порой а, пациент все равно видит а, рубец. И ну, в моем случае у меня не было а, каких-то избытков кожи, не было растяжек, а вот был именно диастаз, который расширил мне там. Я не знаю, Константин Викторович, что вы там сделали, вы говорите, что вы там ничего не ушиваете, но наверное, в моем случае вы как-то там что-то все-таки постарались ушить. Вот, и поставили сетку, но так как я человек очень чувствительный к болевым ощущениям, у меня э, болевые ощущения сохранялись э, ну, достаточно долго. Очень выраженные, но это мои индивидуальные особенности. Но несмотря на это, я уже на э, четвертые сутки после операции я уже стояла на рабочем месте. А, вот, и, э, конечно же, я по вашим рекомендациям носила бандаж. Э, и спасибо вам а, но а, я, и я вам тоже задавала вопрос, что когда можно заниматься спортом, потому что я бегаю каждый день, вы сказали, что вы тогда с вами только познакомились, что вы по Олимпийским играм Это уже спорт, это же тоже определенный вид уже наркотических зависимости. Да, и, ну, бегать я начала, конечно, не сразу, но где-то дней через 10 я уже таким быстрым шагом начала ходить, и, в принципе, все нормально, ну, пресс я начала, упражнения на пресс делать где-то через месяц, И по поводу цела я тоже, и по поводу а, имскальпта, вот этого прибора, который, который мы, мы с вами, по поводу которого общались, это... Магнитная миостимуляция, которая вызывает супрамаксимальное сокращение. Действительно, можно получить кубики на прессе. Но до операции у меня не было такого великолепного результата, потому что ну, диастаз, он как бы я не старалась, не давал мне эффекта. Потому что, помните, мы с вами говорили как раз о том, что, возможно, при диастазе даже какие-то усиленные упражнения на пресс, делают не лучше, Чтобы а, его, увеличивать, а... Да. его еще больше увеличивать за счет того, что мышцы сокращаются и э, органы, э, внутренние органы брюш... брюшной полости э, пролоббируют, еще больше расширяют э, э, это пространство. И здесь, конечно, растягивают это пространство и вызывают еще худший эффект. То есть, конечно, То есть, вот сам... эту процедуру не надо делать перед оперативным вмешательством, лучше делать а... потом, да? А, то есть э, э, перед оперативным вмешательством э, лучше э, э, привести кожу максимально в порядок, потому что у меня ну, как бы передняя брюшная стенка, я за ней все время ухаживала, там я же пыталась по-разному э, воздействовать yeah. после. А, ну, думала, что если я сейчас поухаживаю за кожей, то, то как бы, ну, диастаз, естественно, никуда не уйдет, но, возможно, э, как-то будет э, лучше. Но благодаря этому э, я просто брала кожу, максимально сократила, и после хирургического вмешательства не получилось так, что подкладочка села, а пиджачок повис. Вот. То есть, в принципе, это выглядело вполне нормально, но пара процедур игольчатого на аппарате Morpheus 8 и плюс еще плазмотерапия и введение препарата с в порядок в переднюю брюшную стену. Единственное, но я приду к вам еще отдельно на консультацию. Я хотела бы задать вопрос: а возможно ли, Ян а, кстати, мы сейчас к вам вернемся? <смех> <смех> Тут, по поводу диастаза. Но это многих пациентов это интересует. Возможно ли эндоскопически это не пупочная грыжа, это просто такой эстетический дефект вид пупочки? сделать его из более выпуклого более втянутым? Или это невозможно? Нет, это можно сделать эндоскопически, но я думаю, что это можно сделать и не эндоскопически, а через прям минимальные проколы в умбиликальной области. То есть это все, это мы подумаем и сделаем, мы работаем. То есть эти методики есть, и я думаю, что эти вопросы, они все решаются. А вот как еще раз. у меня э, были несколько пациентов, которые мне его задавали. Можно и вот эту процедуру так, магнитный uh -huh. делать с сеткой установленной и Можно. Существует... Можно. Противопоказаний вообще никаких нет в, этой, в данной ситуации. Да, к, так самое, к никакой физиотерапии. Значит, вот в чем преимущество этих сетчатых имплантов, да, то есть они швейцарского производства, они в очень хорошем плетении, они очень легкие, и они напоминают с собой скелетик. То есть вот этот скелетик обрастает ваши вашей собственной соединительной ткани, ну, как, я не знаю, там, мясом, да, так сказать, скелет у рыбы, да, то есть это просто основа, то есть там это не бетон, это никакой там, я не знаю, там, они не знаю, так сказать, вот, чтобы люди понимали, они и у меня спрашивают перед, перед, перед братьевым шестом, будет ли у меня сразу плоский живот, или мы туда не железную пластину вшиваем, да, чтобы понимание было. Это просто тонюсенькая ткань, но она очень крепкая, она пыльцевую нагрузку выдерживает 5 тонн, ее разорвать невозможно но она является очень хорошей матрицей. Там специальные плетения есть, отверстия в этих плетениях, они соответствуют размерам фибробласта. То есть это тканной клетки, из которого растет санитная ткань. Вот как пчелиные соты, туда фибропласты, раз-раз-раз-раз-раз. Вот. И очень хорошо, быстро имплант зарастает этой тканью. И за счет этого крепость еще дополнительно делается мягкость и прочее. Поэтому воздействия физио проблем вообще никаких нет. Магнит, любые иголки, можно вводить какой угодно, так сказать, это самое, туда, туда, тканевые жидкости. Да? То есть в этом плане, после прирастания импланта сетчатого, никаким образом ничего плохого мы в этой зоне не можем сделать. И как раз по поводу процедуры перед оперативным вмешательством, здесь обычная механика. То есть у нас, если прямые мышцы разошлись в стороны, то дальше при сокращении они как по шару расходится в стороны, да, то есть этот дефект увеличивается, и как раз смысл нашего оперативного вмешательства – восстановить правильный вектор, то есть мы их ставим прямо, и далее любое сокращение будет как раз уплощать живот. И я говорю женщинам, что да, мы эту, ну, типа грыжи, да, эпигастральный, там, где у нас желудок, брюшина и э, копажа То есть, вот этот дефект устраняем, да, так, так сказать, эта выпуклость уйдет. Но чтобы живот стал плоским, мы обязаны заниматься спортом. То есть, мы должны добавить физические нагрузки или как раз вот те процедуры, о которых вы говорите, которые вызывают миостимуляцию, которые тренируют мышечный каркас. То есть, без восстановления тонуса мышцы плоский живот одним оперативным вмешательством не сделаешь. То есть и в этом, так сказать, нужно доносить до пациентов обязательно это перед оперативным вмешательством, что труд все равно нужен. Или Нет. к вам надо ходить, да, или в спортивный зал, то есть что-то, но нужен тот, чтобы брюшная стенка была всегда в тонности, потому что эти мышцы стареют быстрее всего в нашем организме. То есть мышцы брюшного пресса. Самые быстрые старения и самые тряблые они становятся, потому что они работают вот, ну, активно меньше всего, их надо нагружать. А, ну да, но есть еще другая крайность, это вот как раз мы начали общаться когда в первом прямом эфире, mm -hmm. именно о девушках, которые наоборот очень большое, много времени проводятся с фаршалей, mm -hmm. а, уделяют большое время, а, качают пресс и получают кубики, вот, но у них при этом они забывают о том, что нужно заниматься мышцами что с какими жалобами? Mm -hmm. Этими. Часто, если техника выполнения упражнения нарушена, давление на мышцы малыша, когда диафрагмой тазового дна, они это становится избыточным, И, соответственно, формируется слабость и постепенно может сформироваться пролапс. Они приходят с жалобами ну, на не стрессовое нет. недержание. Да. Но это в основном а так у них достаточно качественные во время интимной влияния. Да, uh -huh. да, эпизод. После родов именно а, девушки стараются максимально быстро, ой, у меня живот, надо убрать срочно, и забывают Я о прошу. том, что, да, что слабость мышц тазового дна, и здесь еще и, и явление недержания усиливаются, и порой а вот сейчас эти, эти жалобы очень помолодели, то есть пациенты до 30 обращаются с этими жалобами. А, и вот, Константин Викторович, вот здесь нам нужно такую вот тонкую грань найти, где мы можем помочь а, с, с процедурами Яны Константиновны, и когда нам нужно остановиться и, и направить к вам. Ну, и, конечно, при осмотре может уже определить а, а, пролапса, но а, тем не менее а, пациенты такой вопрос, Яна Константиновна, Вы как определяете? А, ну есть специальная система определения уровня пролапса тазовых органов, которая называется по И со второй да. степени пролапса надо направлять на хирургическую коррекцию, поскольку физиотерапевтические методы могут облегчить состояние, но решить они не в силах. Это абсолютно верно, да. И здесь как раз я в продолжении Ваших слов. Хочу отметить, просто э, заострить внимание девочкам именно после родов да, о том, что в организме есть перестройка гормонального э, как, фона, то есть у нас э, соединительная ткань разрыхляется перес, перед родами да, специально, чтобы... Таз расходился, да, и вот время восстановления вот этой ценительной ткани где-то около года. И если очень активно начинать сразу заниматься, через два месяца уже быть в спортивном зале, то мы попадаем как раз в ту фазу, вот, где у нас есть раз разрыхление ценительной ткани, и любые физические упражнения могут усиливать и явление диастаза, и явление пролапса, абсолютно верно в этом плане. То есть я думаю, что пациентам после родов стоит порекомендовать носить, умеренные нагрузки умеренный чтобы да. максимально постараться вернуть внутренние органы брюш, брюшной да. полости в правильное, в правильное положение. И тогда, когда мы можно будет заниматься мышцами, а, то есть уже не будет перераспределения внутренних органов. Просто я всегда говорю о том, что циклические виды спорта, они позитивны в данной ситуации. То есть можно бегать, можно много ходить, гимнастику делать, плавать очень хорошо, да, но заниматься с тяжестями и вот прямой закачкой пресса и как раз то, о чем Яна говорит, и очень любит женщина женщину там, ягодицы подкачать в данной ситуации, то есть со штангой, еще что-то где-то, вот эти упражнения, если вдруг они еще делаются действительно неправильно, с неправильным вектором направления силы, с неправильным дыханием, то это может как раз в это время усугубить эту ситуацию. Действительно, мы как бы одно лечим, второе калечим. Вот И в этой ситуации надо не забывать о том, что проблемы могут возникнуть в другой зоне. Ну и кроме интимной зоны, естественно, что есть у нас еще паховые зоны и паховая грыжа может выйти, и пупочная грыжа, потому что наша брюшная полость как куб, у нас так сказать, верхняя стенка, нижняя стенка, боковые да везде есть и где какое слабое место будет то есть если есть повышение внутри брюшного давления, то выдавить в эти слабые участки может внутренние органы в любое место до да. верх это будет диафрагмальная грыжа и у пациентов после родов появляется ощущение изжоги да и боли так сказать за Грудины – грудиной. это пупочная грыжа, диастаз, паховые внизу, то есть это как раз пролапс органов малого таза. То есть любая вот эта зона может быть задействована. Поэтому здесь взвешенное отношение к физическим нагрузкам действительно надо просто лучше несколько месяцев подождать Заниматься нужно обязательно, да, но без фанатизма, я всегда говорю. А если уж какая-то проблема это появилась, то понятно, что ее надо все-таки хирургически вначале решить, а дальше уже аккуратно с помощью специалистов восстановительного лечения, то есть с помощью вас, да, довести эту тему до ума, вот, чтобы это выглядело так сказать, даже еще лучше, чем это было до родов. Вот, чтобы это выглядело, как я не знаю, в 16-17-18 лет. Потому, потому что абсолютно верное у вас высказывание у Яны было о том, что это второе лицо женское, да, и здесь нужно обязательно за этим следить и смотреть. А, да, это правильно. Но, кстати, это только мужчины думают, что беременные роды облагораживают женский организм, но а женщины это женщины... огромный стресс на самом деле. Каждый раз. Вот. А, и а, следующий вопрос а, о, о процедуре монолиза. То есть это CO2 а, лазерная шлифовка и слизистой а, части а, влагались в органов. А, можно mm -hmm. ли с оперативным вмешательством и какие должны быть. То есть если да, имеется в виду это, наверное, это а, оперативное вмешательство. Да, просто бывают пациенты, которые выполнены операцию, но либо недостаточная коррекция, либо они хотят еще улучшить качество либо интимной жизни, либо в принципе качество жизни. Они спрашивают, можно ли выполнять процедуру лазерного положения после хирургической манипуляции с сечным имплантом. Значит, в данной ситуации что я отвечу? Да? Опять же, как возвращаясь к методикам по Диастазу мышц. Значит, есть методики разные. В чем плюс нашей методики, с которой, которую мы делаем, мы делаем комбинированную методику, которая позволяет, с одной стороны, лапароскопически сетчатым имплантом за кресово-маточные связки, за шеей матки или за купол влагалища. Если уже матка была удалена, то я всегда подшиваю купол влагалища кресово-маточным связкам, а сетку уже фиксирую крестово-маточным связкам. То есть, чтобы не было контакта сетки со стенкой влагалища, это принципиальная моя позиция которую я выдерживаю уже десятки лет пролав я период двадцать пять лет вот. и вот с помощью вот этой методики лапароскопически за маточной связки шейка и шейки и к связки связке фиксируем мы ставим как раз вектор купола влагалища шейки и самой матки в правильное Положение. Тем самым устраняем аппекальный пролапс. Я никогда не делаю классическую промонт фиксацию лапароскопически, то есть не ввожу сетчатые планты вдоль стены к влагалища, потому что, во-первых, это в третий случай, особенно у женщин, которые живут половой жизнью, вызывает определенные проблемы в виде эрозии, нагноений в этой зоне. Да, и никуда мы не денемся от этого. Влагалище у нас 5-6 мм, с годами становится потоньше из-за гормонального фона, да, подшитая сетка, не с нитями, а это делается только так, если это делают классическим образом, так сказать, нить. Даже если хирург не провел ее насквозь влагалище, со временем нить может провалиться в просвет, а у нас там есть всегда сапрофитная флора и по этой ниточке, как по каналу, да, там, так сказать, по фитильку, эта инфекция идет в сторону сетчества импланта, происходит на гноение, да, и проблемы в виде эрозии, то есть эти сетки нужно будет извлекать, да. Одно ну и само по себе и народное тело в зоне влагалища, то есть оно никогда не добавляет комфорта как самой женщине, так и Партнеру. Поэтому я принципиально не делаю сетчатый имплант вдоль стенок влагалища. То есть мы устраняем сеткой только опекальный пролапс, располагая сетчатый имплант в безопасной зоне. Дальше переходим на промежность и делаем пластику этой зоны только местными тканями, да, иссякая избыток слизистой на задней стенке, ставя прямую кишку на место, делая ливатор-пластику, накладывая косметические швы, обязательно рассасывающиеся нитью. Мы американские нити применяем, которые за 2-3 недели рассасывается до углекислого газа и воды, чтобы не было там дополнительных швов, рубцов и линий, то есть снаружи швов никаких нет. То же самое делаем с Передней стенкой. И вот эта комбинация как раз лапароскопического метода и сетчатого импланта, который обеспечивает отсутствие рецидива, потому что без сетки сложно добиться отсутствия рецидива при этом оперативном вмешательстве и мягкой пластики вот в этой зоне, где мы получаем промежность, родную, живую, мягкую, без инородных тел, и тем самым заодно оперативного вмешательство мы ликвидируем много проблем. да И выпадение, и опущение, и изменение анатомии как передней, так и задней стенки влагопроводных вместе с соседними органами да, и интимные проблемы именно уменьшая вход в влагалище потому что все остальные пластики которые делаются только сетками или прям, то есть они не ликвидируют эти Проблемы, и как женщина приходила с широким входом, так она и с ним уходит. Да, вроде опущений нет, но проблемы интимного плана, которые были, особенно, там, скажем, ближе к 40 или около 40 лет, вот, они остались. И это основное для нее, в принципе, было. То есть вот это оперативное вмешательство, это в основном проблемы все ликвидирует. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, так сказать, если мы не ставим сетчатый имплант вдоль стенок, Влагалище здесь можно делать по большому счету все что угодно, потому что сетка, ну, это билет в один конец, то есть если ты в этот слой поставил сетчатый имплант, повторно сюда зайти нереально, ни оперативно, ни как раз с помощью лазерных методик, ни какие-то введения филеров, ни еще что-то, то есть там развивается рубец, сетчатый ткань вокруг сетчатого импланта в этой зоне, то есть хотим мы не хотим, все равно будут Рубцы, а это очень зона подвижная, интимная, то есть она, ее функция ну, она безгранична и она обширна. Да? И здесь ни в коем случае никаких железобетонных да, сказать, стен ставить не нужно. Поэтому можно будет делать и омоложение, единственное, что нужно выдержать определенные сроки, это минимум 6-8 месяцев, мы говорим, потому что репаративные процессы как раз проходят этот срок, да, оптимально год, то есть, как правило, через год будет полное понимание, что происходит в этой зоне, с емкостью влагалища, с тонусом, вот, и мы, опять же, всегда говорим о том, что оперативно вмешательства мы приводим анатомию в порядок, да, мы приводим какую-то функцию в порядок. Но вот Вы правильное слово а, говорите, омоложение. Да, но омоложение мы не проводим. Да, то есть хирургическое вмешательство это сделать не может. И только сочетание методик дополнительного омоложения, да, там, увеличение коллагена в этой зоне, эластичности, сочности, да, то есть это может быть добавлено и гормональными там, а, свечами и приемом да, и введением, как вы водите, там различные коллагены, и всевозможные, а, значит, среды, которые тянут на себя воду, и лазерное омоложение, то есть вот это сочетание процедур, а, такое правильное, корректное, да, а, так сказать, без, я не знаю, какой-то излишней нагрузки, да, четко сочетая дозы, и вот это очень важно, потому, потому что у меня были пациентки, кому делали лазерное омоложение, и, ну, это как любое, да, как... Сказать, надо по лекарствам знать дозу правильную, по хирургии искали, уметь правильно вводить. То же самое с лазером. Это очень опасная вещь, которую надо в опытных руках. Только делать в хорошей клинике, где действительно обладают опытом и знают это, Потому что есть проблемы, вызывают довольно приличный ожог на задней стенке. И вы же рекомендуете пациенткам какое-то определенное время не жить половой жизнью, да, опасаясь в этой ситуации, что может там да, что-то с этой зоной потому что переизбыток энергии может вызывать ожог. И у меня были случаи, где молодые женщины рано начинали жить половой жизнью в данной ситуации да, и имели проблемы вплоть до разрыва в этой зоне после лазерной процедуры. Поэтому я еще раз говорю, что только опытный врач, только на хорошем оборудовании, только в хорошей клинике в хороших, в руках и, самое главное, с правильной, опытной головой может это все делать и получить именно хороший и правильный результат. Так же, как и в хирургии, можно на набедокурить столько. то вот. что можно и нужно делать обязательно. И вот эти вот правильные моменты, вот это слово омоложение, да, его надо всегда на всех этапах добавлять. Как перед оперативным вмешательством можно это делать, но единственное, что сроки надо обязательно, чтобы тоже после этого лазерного воздействия минимум 2-3 месяца прошло до оперативного вмешательства. Так и после оперативного вмешательства мы выдерживаем правильные сроки и занимаемся этой зоной как угодно, как хотим, догоняя ее, приводя ее действительно в тот эстетический вид и в порядок. Потому что ну, требования, видимо, у каждой женщины они свои. Да? Кому-то и вот так все хорошо, и кажется, что все отлично. Кому-то вот они педантично до конца вот хотят довести это все до ума. И каждая по-своему права. И мы должны встать на эту сторону, понять женщину, так ведь, да, и действительно осуществить вот те ее какие-то мечтания, вот, и определенные видения, так сказать, этой своей зоны, вот, в каком-то в идеальном состоянии довести, но это все в ваших уже руках, то есть это все зависит от вас. Да, вот Константин Викторович, вы прям а, по поводу сеток, а, меня, а, мне вспомнили. Я пациентку, которая приходила в нашу клинику и а, задала вопрос, то есть, возможно, непротивливы показания а, у нее а, установления а, сетчатого кванта в область промежности, а и... название сетки, хирург прислал и сказал, что нет никаких, и он сказал, и мы тоже интересовались сетчатого mm -hmm. директора компании «Бетель», и они действительно и, и, вот такой сетчатый металлический имплант, а, но у нее становился дискомфорт, у нее были и боли очень долгое время, и уже лет после операции прошло. То есть, и, а, вот эта насадка для радиоволнового омоложения mm -hmm. это несколько лет, то есть это без повреждения кожи. Ну, я Константин сейчас расскажет. Mm -hmm. Тоже была было, было показаниями радиоволна и co 2 все, и CO2, да, ну, в таком случае вы использовали радиочастотное воздействие здесь установлен специальный электрод, который способен прогреву тканей до температуры 40-42 градуса. При этом улучшается кровообращение, регуляция, создается зоны асептического воспаления, выработка коллагена именно таким способом, не повреждая слизистую, не проникая глубоко в ткани, мы стимулируем. Нужные зоны в послизистом слое, и пришли к тому результату, который пациентка хотела. А сколько э, процедур? А, курс минимум от трех процедур мы можем увидеть результат. Окончательно... А, максим... а максимум сколько делается и с частотой, с какой, через какое время процедура выполняется? А максимум... Выполняется три процедуры, как курс с чистотой две угу. недели. После угу. этих трех 3... мы должны дождаться окончательного результата, который наступает в течение около трех месяцев. Если mm -hmm. пациент недовольна, то в это время можно сделать через 3, 4, 5, 6 месяцев одну пациентную процедуру. Mm -hmm. И, да, необходимые результаты. Переусердствовать тоже нельзя. Mm -hmm. Ограниченная. Mm -hmm. Нет реабилитации, правильно? Процедура безболезненная, даже приятная. Да, очень многие спрашивают, когда можно возвращаться к интимной жизни, после этой процедуры возвращаться к интимной жизни в этот же день. Ну, mm понятно. -hmm. В отличие от со 2 да. Сейчас. А вот, а вот по возрастным категориям, да, то есть я имею в виду, вот мы берем женщин, так сказать, в 30 лет, где-то в 40 лет, в 50 лет, есть какие-то особенности, потому что у них же и кровоснабжение в данной зоне по-разному, да, плюс есть, например, там в 50, то есть ну, условно рядом временно паузе пациентка, да, есть сухость определенная, влагалище, жир, и, так, так, так, так сказать, еще что-то. Есть какие-то особенности в этом плане в процедурах, это... я имею в виду в длительности сопутствующие что-то, может быть, нужно делать гормональную терапию местную или какие-то гиалуроновую кислоту для увеличения там какой-то влажности, еще что-то. То есть вот э, как-то, вот что нам советовать в данной ситуации, в общем, обсуждается пациенткой при направлении к вам, да, то есть они же общие вопросы задают, что мне можно делать, что мне не надо делать, что мне лучше в данной ситуации сделать. Посоветуйте нам. Индивидуальный подход к женщине 30 лет и к женщине 50 лет, у них изначально разный гормональный фон. По мере снижения уровня эстрогенов, увлажненность тканей и их регенеративные способности у меня Соответственно, к женщине более возрастной, с дегидратированной стенкой влагалища, mm -hmm. которая преобладает в к ней более щадящий подход нужен. Мы не прибегаем к такому агрессивному воздействию, к какому можем прибегать у женщин 30 лет. То есть мы поэтапно, планомерно, в соответствии с тем, тем качеством тканей, которые мы имеем, чтобы женщину ни в коем случае не травмировать, чтобы ей помочь. Используем разные направления. Если женщина возрастная, и у нее проблема преимущественно с стрессовым недержанием мыши, <связывание> влагалищ, а использует насадку, которая воздействует только на одну стенку, то есть проработать именно переднее влагалище. А если же это молодая женщина, которой недавно были роды, мы опять смотрим на исходные ткани, качества, и можем брать насадку, которая обрабатывает на 360 градусов влагалище, поскольку Реально важно, чтобы ткани стали увлажненные, чтобы появился объем, который ушел после родов на фоне в лактационной и во время беременности. То есть там, под каждую ситуацию мы подбираем аппарат и определяем параметры, то есть нет какого-то шага, который подходил к каждому. каждому, каждому. Да, и вот если говорить о народных половых органах, то а, мы применяем СО2, да. Да, да, такую насадку, и а, а, до того, как мы начали с Яной Константинной сотрудничать, у нас там косметологи, промежности, работать, ну, конечно, до там, больших а, Но сейчас Яна Константиновна, вот у нее есть такая уникальная практика, мы впервые а, в России применили а, пикосекундные лазеры, область промежности, то есть мы, такой у нас симбиоз был применение знаний, и именно мы очень много знали в нашей клинике лечением мелазмы, и пикасионный лазер, пикашур именно по технологии FLET, и с применением полиревитализанта инстеф, и с и с антиоксидантами, дает великолепный результат для отдыха интимной области. То есть, вот просто СО2 лазер применить без пикосекундного лазера. Ну, вот мы сейчас и статью на эту тему пишем. Мы будем выступать доктор Стар конкурс для медицинной mm -hmm. именно этим протоколом. Очень интересный, интересная методика с хорошими результатами. И без реабилитации, без болезни. Mm -hmm. а вот у меня... Есть еще вопрос от слушателей, да, на какую зону все-таки воздействует это все, да, на стенку влагалища или на более глубокие ткани на какие-то, да, то есть если воздействие на мышцы, на связки, или мы просто работаем со стенкой влагалища, улучшая ее тонус, толщину, да, так сказать, сочность, эластичность, да, вот то, о чем вы говорите. Можно пояснить вот здесь чуть-чуть? Uh, именно на связочный аппарат можно воздействовать только uh, mm -hmm. какими-то эстетическими методами, с ним взаимодействовать невозможно. Мы воздействуем на стенку вальчей при помощи CO2 лазера на двух уровнях. Это уровень эпителия поверхностного слизистой оболочки mm -hmm. и подслизистый слой на глубине до 4 мм, как раз там, где располагаются клетки, которые образуют коллагенные области, mm -hmm. которые гены отвечают за него. Глубже мы не воздействуем. Даже чтобы избежать воздействия на шейку матки, поскольку у многих женщин достаточно проблемная зона, а насадки оснащены специальным траном, который блокируют и это нет на шейку матки. Это также, важно очень, да. Также в дополнение мы можем поработать с мышцами тазового дна как раз при помощи а, технологии и сфокусированного электромагнитного излучения. То есть эти мышцы мы можем к сокращению. вот. Но, но кстати, но, у, у, очень... у меня был, был <свят> пример несколько месяцев назад с урологом из Минска, который лечит им МСЛ и, и мужчин и женщин. И, кстати, он сказал о том, что есть публикации, и я даже не делилась, и публикация как меняется гормональный фон женщины и омоложение за счет стимуляции кровообращения яичников путем электромагнитного излучения, именно за счет того, что мышцы тазового дна активно сокращаются. Там же есть несколько протоколов, за счет чего происходит либо э, лимфодренажная функция, э, либо, наоборот, сократительная и, наоборот, э, стимулирующая кровообращение яичников. Да, ну, мы стимулируем кровообращение в выбранной зоне, соответственно, с притоком крови. У нас при, э, прибегают, можно сказать, в эту зону э, кровь, кислород, полезные микроэлементы и улучшаются Но процессы продлеваем, регенерации. Продлеваем, да, а какие обследования вы проводите перед э, этим всем? Про процедуру. А... Да? Если не, не идет от нас, условно ли, от хирургов, пациентка, которая была обследована, у которой известно состояние шейки, матки, матки самой, да, так сказать, влагалища, просто приходит пациентка со стороны. Что мы обязаны в данной ситуации обследовать и сделать, прежде чем воздействовать вот, эти, вот этими аппаратными методами на стенку влагалища? А, Во-первых, тщательно сабить анамнез, чтобы вы не были не онкологических заболеваний в анамнезе у нее заболевания ткани, которые также могут нам помешать. Также ультразвуковое исследование молочной железы до 40 лет, мамы до 40 лет, ультразвуковое исследование органов малого таза, чтобы исключить наличие объемных образований, миом, которые мы Мы должны исключить все состояния, которые требуют оперативного вмешательства. И только после того, как они не мы можем пациентку взять себе. Также обязательно является онкологический скрининг на рак шейки матки, Угу. Логически оба. И, соответственно, если мы работаем в вагалище, необходимо получить результаты маска, ну, чтобы да. инфекционных заболеваний, угу. которые как-то усилить или приспособствовать их распространению. Это вот как раз к разговору моему: что это надо делать в правильной хорошие хорошей клинике, которая обязательно это все обследование будет делать, потому что у меня, нет, у меня некоторые пациентки приходят, они приходят какие-то в э, пластические клиники, где им это делают, то есть там нет ни гинекологического приема, ни гинекологического кресла, ни гинекологического УЗИ. Хорошо, если они хотя бы УЗИ приносят к пациентке им, да? а то так приходят с улицы, воздействуют, не зная, что с шейкой, что с маткой, что с влагалищем, есть ли какая-то активность там воспалительных процессов или нет. То есть вот это как раз путь к осложнениям. То есть если правильно так сказать, обследовать пациентку перед вот этими воздействиями всеми, то, естественно, что отрицательных моментов в данной ситуации не будет. То есть вот это очень важно. Я всегда говорю своим пациентам о том, что это, прежде всего, врачебная манипуляция, да, то есть им нужно подходить к ней в комплексе да. лечения гинекологических заболеваний. Да, и да. право это делать, потому что да. нет... А, дело в том, что это co 2 лазер достаточно дорогостоящая машина, и если есть насадки, то косметологи а, владеют процедурой, да, и делают это в области там, лица, тела, то есть кожи. И а, ну, здесь это совершенно другая процедура. Но а я займите. еще раз на этом делаю акцент, чтобы пациентки не велись. Да? Ну, условно говоря, как не кололи ботокс в подворотне где-то, да, я всегда об этом говорю. То есть, можно наделать бед, вы с ними справляетесь регулярные осложнения, эти лечите, где они делают, там неизвестно где. То же самое и здесь. То есть, если мы идем на серьезные процедуры, которые связаны с воздействием, которые реально оказывают эффект и могут оказать эффект, если они оказывают эффект, значит воздействие реально нужно обязательно обследоваться и делать это в том месте, где делают это правильно. Я вот еще раз на этом акцент делаю, чтобы это не случайные какие-то люди, не случайных в каких-то местах делалось, да, где вас не обследуют, потому что многие пациентки не хотят этого. А зачем мне делать УЗИ? А зачем мне смотреть шейку? А зачем мне делать это? Я же пришла вот это посвятить, улучшить там где-то во влагалище. Вы мне тут заставляете обследоваться, вот так сказать, вплоть до того, что разводите на деньги. Я всегда говорю, вы можете сделать обследование где угодно. Можете сделать его бесплатно у себя в клинике. Да, Но оно обязано быть. Мы обязаны выдержать все законы и каноны. Это ради вашего здоровья, ради вашей безопасности. Это очень-очень важно. Я просто еще раз хочу на этом заострить внимание, чтобы мы не делали это где-ни походя. Хорошо? Я для пациенток своих говорю. нашей клиники при необходимости, если пациент не обследован, может необходимо обследование здесь на нас возможно аппарат экспертного класса, у ультразвукового специалиста, поэтому. Не правильно так и должно быть. Если заниматься этим, то обязательно хорошо обследоваться. Все понятно. Что у нас еще осталось из вопросов? Вот те пациенты, которые уже задавали, может быть, заранее. Да. Так... вопросов уже ответили заочно? Ответили или? много, да. Не, но, кстати, мы а. в такие в хорошие ушли. Тема-то неожиданно сами. А, да. У меня вот есть вопрос гинекологически, можно ли гистроскопию через месяц сделать еще раз? Можно делать. тут, Если показания есть, то проблем никаких нет в данной ситуации. Угу. Так, что у вас еще есть такого? Вопрос: как если у меня миома Какого размера, миома противопоказания для процедуры эмбола? Это наверное Яна? вот. Да, Я не. Констант... Да. Есть клинические рекомендации, по которым, соответственно, определяется тот ремонт, при котором надо идти на оперативный режим. Очень Многое зависит не только от размера, но и от локализации миоматозного узла, от его кровоснабжения, от того, как будет. Даже если это маленький узел, который появился буквально за 1-2 месяца, при этом увеличивается в размерах, лучше. На оперативное лечение, либо в динамическое наблюдение, чтобы не усугубить эту ситуацию. мы стимулируем кровообращение, миома может начать расти быстрее. А мы Нет, заводим... Да, здесь нужно понимать, что она может увеличиваться, да, не сто она увеличится, она да. может увеличиваться. Да. Ну, я, а... если один-два узла, 1-2 сантиметра которые с ней уже там 10-15 лет, они никуда не двигаются, не уменьшаются, не увеличиваются. Это не является противопоказанием для процедуры МСЛ. Необходимо рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Нет какого-то... <связывания> а, <связывания> вопрос. А, у меня спираль <связывания> а, противопоказания ли это для МСЛ? И как мне лучше паралапс, а, оперироваться или, а, или МСЛ? По рекомендациям, которые дают официальный производитель, любая внутриматочная система, система является противопоказанием. Конечно, мы понимаем, что эти импульсы воздействуют в основном на металлические импланты, а современные фитералии, такие как плена, они не Но Спорить с производителем мы не будем. Я бы предложила данной пациентке извлечь приматочную систему, пройти курс процедур для коррекции и они, которые ей необходимы. Но все равно же спираль периодически меняют. Ну, а, вот да, тогда. срок действия да. Лет. Здесь еще, наверное, можно отметить, что, что по поводу чего она ставила спираль Мирена. Если это гиперплазия эндометрия или выраженный аденомиоз в матке, да, то, наверное, сама по себе гиперплазия аденомиоз может являться противопоказанием к этой Процедури. То есть одно дело, а уже стоит спираль, это 8-10 лет, в матке все хорошо, клинических проявлений никаких абсолютно нет, то действительно это можно сделать. Если она подставлена год назад, полтора года назад, и была какая-то выраженная клиническая картина, по поводу чего ее ставили, то, конечно, удалять и пытаться сейчас... Воздействовать на слизистую улагалище не очень, наверное, в данной ситуации разумно. Просто это нужно пациентке объяснить, что нужно какое-то время, и, Видимо, там через год-два можно будет вернуться к этому вопросу. Да. Еще у нас у угу. а Вот у а меня вопрос ему... есть. Дело цитологию. Показала дисплазия, опасно ли это, лечение не назначено. Дисплазию надо лечить обязательно, если это 2-3, то надо делать гонизацию шейки, обязательно стремиться это делать в пределах здоровых тканей, исследовать удаленную часть этой шейки да, и далее уже принимать решение. Всегда это может быть раком оказаться, да? не лечить дисплазию нельзя. То есть обязательно ей нужно заниматься, всегда подходить индивидуально и комплексно к этому. Это как раз к нашему разговор о необходимости обследования перед любыми внутриматочными и внутривлагалищными процедурами. Так, у вас что есть еще из вопросов? Папиломовирусная инфекция и uh -huh. лазерная омоложение. Так, ответьте, что у нас тут? Можно ли? Если у нас риска, нам необходимо получить исследование матки, чтобы понимать, какая ситуация и в матке. Потому что вирус у нас как-то испугает, нас пугает то, что он может депоцировать рак шейки матки. матки да. мной, и, вот, и спух, который нам дает. Если с шейкой матки все хорошо, вирус попелома человек лиминирует из организма женщины при хорошем иммунитете в течение лета, не оставив во себе никакого следа. Само по себе, вирус попелома человека не является противопоказанием. Важно знать состояние шейки матки. Ну и, и, и, и это самое, какой вид его, да, то есть онкогенный или нет в данной ситуации, тоже, наверное, очень важно, да. mm -hmm. Я листаю просто параллельно своих тоже участников. Много здесь на самом деле присоединилось к нам, участвует в нашем прямом эфире, вот. Поликистоз почек, mm -hmm. пожалуйста, присылайте мне данные МСКТ с контрастом, можно на мой личный электронный адрес. Я вам дам конкретный ответ, нужно или нет а, это самое, заниматься вами по кистам почек. Сейчас по гинекологии что-то есть или нет. Листаю, листаю, машу всем ручкой. Много пока мы говорили. Я думаю, что человек, наверное, 400 участия точно попринимали здесь. На моем аккаунте, на ваших аккаунтах, наверное, еще... Вот, я хочу напомнить о том, что наш прямой эфир я обязательно сохраню, здесь он будет, и выложу его еще ВКонтакте у себя, потому что я анонсы сделал, то есть в другой социальной сети. вот ВКонтакте тоже просматривает огромное количество людей, поэтому тот, кто не смог Пока посмотреть... Я... Да. Есть еще вопросы? Я... Угу. Пока я перестала все вопросы, которые задавали заранее... Я чтобы не пропустить ничего, на, на что мы уже ответили. Я смотрю, мне уже задавали вопросы в моем аккаунте. Я думаю, что нам а, нужно, а, Константин Петрович, попросить а, собрать все вопросы в mm -hmm. прямой эфир, чтобы мы ответили уже на все новые вопросы. Вот, mm -hmm. а, те, mm -hmm. которые зададут после того, как мы выложим. Потому что тут, тут действительно очень много спорных. Нет, отлично. Да. Нет, на, сам, на самом деле, я говорю, это